Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Я хоть мало, но еще играю, поэтому все-таки иногда удается проводить более-менее нормальные бои Так что сегодня смотрим бой в моем исполнении на паназиатском крейсере седьмого э, уровня Кстати, это последний мой бой на этом корабле, потому что после этого боя мне хватило опыта, чтобы перейти на восьмерку Попадаю здесь в засвет и не особо удачно, но включаю дымы. Опасно, остается надеяться только, что Владивосток будет на КД, но просто он на меня не обратил внимания. Делает зал, да, была у него возможность меня вообще в форт отправить, но то ли не заметил в прицеле, залип, то ли чё. Ну, это не важно. Главное, что бой для меня продолжается. И какая удача. Идет вперед линкор. Линкор кидаю в него торпеды, ну и настрелы с главного калибра. Прям такое удачное начало. Сразу ловит три торпеды, урон уже почти полтинник. Там, по-моему, сейчас в него еще попадет, Это будет первый уничтоженный. Какая удача. Вообще, вот такие крейсера в плане, да, вот как, ну... Те же вот эти паназиатские легкие, Ну, вообще любые легкие крейсера, особенно с дымами, да, такие, к примеру, как Минотавр или там тот же Смоленск. Они очень сильно зависимы от союзников. В плане, да, света. А то вот так в дымы сел, если света не будет, то и урона не сделаешь особо. Вот, пожалуйста. Прошло всего 4,5 минуты, урон уже... Почти 70 тысяч. Вот, все 70. Сейчас, по-моему, будет минус второй линкор. Всё, дымы заканчиваются, пора двигаться. Но тут, в принципе, особо было не опасно. Изюм смотрел в другую сторону, у него там, он есть другой крейсер, в кого можно пострелять. Второй уничтоженный линкор. Не знаю, что пытался здесь изобразить авианосец, ну, видимо, не очень умелый. Здесь без проблем удается уйти от этой атаки и отправиться на захват точки. В определенных ситуациях эти корабли могут на себя брать роль эсминцев. Но, ну, в принципе, как сейчас и получилось. Дать производить торпедные атаки на вражеские корабли и, опять же, захватывать точки. Я поначалу вообще хотел дотянуть до точки А и там уже сесть в дымы. Времени, в принципе, вполне достаточно, чтобы точку захватить. Ну, вражеский линкор немножечко поломал мои планы, но за это он отправился в порт. И теперь можно спокойно точку захватить, что я и собираюсь сделать. Ну, вот когда с 6 на 7 уровень переходишь, здесь уже, конечно, все посерьезнее. Маскировка, да, чуть похуже. Да или ты. А, не, это я перепутал. Да, с восьмеркой там маскировка чуть похуже. На восьмом уровне там 9,5 при максимал... максималке получается. По-моему, здесь 9,3. Но там зато торпеды идут дальше на целый километр. То есть в этом плане. На исполнение своей роли становится более комфортной. Ну, главнейший, конечно, недостаток этих кораблей это очень маленькая дальность стрельбы. Приходится очень близко подходить к противникам, поэтому на высоких уровнях будет в каких-то моментах трудней. Да, потому что не забываем про РЛС и всякие, гидроакустики. Это может очень сильно напрягать. Ну не то, что напрягать, а просто... Да, засел день в дымы и спокойненько настреливаешь, а там бац, как а то нибудь включает РЛС-ку и... Броня у нас в принципе отсутствует, поэтому даже легкие крейсера нас неаккуратно борт подставили, могут очень быстро уничтожить. Еще одна атака здесь от авианосца, но... Ну, одна торпеда все-таки попадает, но не успела взвестись. Я же говорю, не очень здесь умела авианосец. Вот, Харбин, по-моему, как раз-таки есть паназиатская восьмерка. Вот есть опять возможность посидеть в дымах и пострелять по линкору. ПВО в так, на всякий случай еще, да, можно отправить торпеды, неизвестно, вдруг он решит довернуть в мою сторону, но он, в принципе, идет пока что по направлению ко мне. Торпеды можно просто иногда кидать на шар, да, на стрим противника. Хоть и по фрагам мы выигрываем, но, в принципе, не особо. Да, всего в один корабль преимущество, зато очень сильно уже по очкам летим. Вот, пожалуйста, минус еще один союзник. Счет 5-5. Ну, он там, видно, еще было вдалеке шотный. Шот на Горит. Горит Венетта. Что может быть приятней. Дамаг капает. Даже видно, с 12 километров, стреляя по линкору, приходится брать такое большое упреждение попасть проблематично. Чего уж говорить про более быстрые маневренные цели. Особенно, да, про эсминцы, легкие крейсера, там вообще, по-моему, фиг попадет. Такие просто парашюты. Ну, на это, в принципе, и расчет. Ну, дальность стрельбы, в принципе, увеличить никак нельзя. По крайней мере, на седьмом-восьмом уровне. Ну, может быть, и дальше, если честно, еще не изучал тот момент. Ну, всему свое время. Дойду, узнаю. Все, дымы заканчиваются, пора. Пора лететь вперед. Еще пачка Торпед. Тут уже не помню, дойдет там до гоночком или нет. А, последний залп у меня все мимо и мимо летит. Вот, Наконец-то удалось попасть. Без пожара, ну, полторы тысячи. Сколько есть? Что поделаешь? Калибр небольшой, поэтому белый урон, конечно, с хорошо бронированных целей выбивается неохотно. Так. Ну, третий, третий линкор. В смысле, третий уничтожен. Ну, тут все уже посыпалось вражеская команда. Остается всего четыре корабля у них. Здесь перехожу на бронебойные снаряды в надежде пострелять по Хардину. А Хардин на фугасах. Но он меня не видел, что ли. Не особо, да, что там, какие-то 2000 всего Еще одна неудачная атака авианосца Без проблем уклоняюсь Ну, в принципе, если бы я не делал маневр, он мог попасть Проспамить дымы Обязательно Это урон почти, почти дошел до 100 тысяч 99, немного не хватает Журят в обычном режиме. Опять, опять, летит авианосец. Я не понимаю, почему паназиат вражеский не стреляет вот сейчас в этой ситуации, когда есть свет. Опять меня бросает в торпеды. Но я тем временем попадаю. Две штуки, пожалуйста. Четвертый уничтоженный противник. Урон уже 115. Вот здесь, конечно, момент. Я немного уже расслабился. Не ожидал такого. Ну, как такого, да, что тоже бросит торпеды, да еще с широким веером, но тут слишком уж близко они засветились. Возможности среагировать никакой не было. Ну, обменялись ударами, но зато я остался в строю. А вражеский пан Ну, логично, что нет. Все очевидно. Все, что-то... На этот раз атаку вражеский авианосец производит не по мне. Странно, бросил попытки. Почти откатилась заградка. Он столько теряет самолетов, и они у него все никак не заканчиваются. уклонения. еще можно пострелять по авианосцу. Здесь, по-моему, немножечко мне до кракена не хватит. Я не помню, но вроде кракена не будет. Вот, сейчас эсминец. Эсминец захочет меня добить. Начинает по мне настреливать.